приветствую друзья в этом видео я для вас делаю обзор на биржу окикс а конкретно в этом видео преимущество разберем в предыдущем у нас было ознакомительное видео с биржей окикс посмотрите здесь сделаем акцент на особенности что есть интересного чтобы вам было бы интересно использовать для своей торговли для заработка в интернете напомню что окикс биржа набирает быстро, стремительно рейтинг а не зря, потому что здесь есть у нас большой выбор криптовалют а более 350 между прочим выбора среди криптовалют и токенов также много пар которыми вы можете торговать как на спотовом рынке так и на других допустим используют фьючерсный рынок, маржинальный рынок конкретно на спотовом рынке здесь представлено более 700 пар для торговли 777, если бы точно на момент записи видео также вы можете использовать многочисленный выбор фиатных валют. Здесь представлен список около 43 фиатных валют. Чем мне нравится данный exchange? То, что здесь, как обещает руководство, то, что они лояльнее будут к российским гражданам и не будут их как-то ущемлять, как-то их ограничивать на данном exchange. Поэтому будем надеяться, что эти ребята сдержат свое слово. Хотелось бы в это верить. Также Здесь нет ограничений в плане вывода. Вернее, они есть, но только для тех, кто не прошел верификацию. А верификация здесь не требует надобности, не требует обязательных условий. Вы можете просто анонимно зайти, сделать аккаунт, торговать и выводить внимание до 10 биткоинов в сутки максимум, если вы не верифицированы. Если же вы хотите пройти верификацию, то этот лимит будет снят и вы можете выводить любую количество биткоинов, которые здесь наторговали. По крайней мере, это очень круто, и рядом не стоит той же биржи Binance, которая ограничила э, вывод средств для российским э, гражданам до 10 тысяч евро максимум. То есть, э, это, возможно, я где-то ошибаюсь в плюс-минус цифрах, но, насколько мне известно, максимум 10 тысяч евро им можно выводить. Это ну, как бы такое себе дело не очень приятно, поэтому эту биржу уже многие начали забывать. И ищут альтернативы, где торговать, где покупать, какой использовать инструмент для своей повседневной работы. И ОКИКС это отличное решение. Покупать криптовалюту вы можете здесь тремя способами: купить просто напрямую через карту, как я уже упоминал об этом, либо использовать P2P-трейтинг, либо использовать спотовую торговлю. Давайте покажу вам, как использовать P2P-торговлю. P2P не требует верификации, хотя минимальный уровень верификации все же нужен но он всего потребует это подтверждение номера телефона, подтверждение почты и этого вполне будет достаточно, чтобы использовать полноценно этот инструмент для покупки выгодной криптовалюты ребят, как работает P2P торговля вы выбираете купить или продать выбираете актив, который вам интересен допустим, либо биткоин, либо USDT выбираете фиатные валюту, которую вы будете готовы отдать и каким способом Дальше смотрим на курс, от какой суммы, какой банк на данный момент у продавца. И дальше по классическому методу приобретаем данные активы, нажав кнопку «Купить USDT». В вашем случае купить ту криптовалюту, которая вам интересна. Ну еще раз говорю, что для того, чтобы использовать данный сервис, вам минимальная все же нужна верификация. А именно добавить просто номер телефона, и этого будет вполне достаточно. Также хочу вам напомнить, то, что здесь регулярно проходят различные конкурсы. И, например, как сейчас, на главной странице мы видим анонс, который дает возможность вам получить призы стоимостью до 10 тысяч долларов. Как это работает, давайте подробнее вам прочту условия и правила данного конкурса. Вы приглашаете друзей, они скачивают приложение, регистрируются, и вы получаете обоюдное вознаграждение, как только ваши пользователи входят в аккаунт, чтобы отсечь ботов так называемых и таким образом здесь приличный призовой фонд который подразумевает интересные тайные призы поэтому используйте данные вознаграждения почему бы и нет также хочу вам напомнить то что здесь есть удобная такая функция как возможность конвертировать без комиссий и различных спредов это мега удобная функция которая позволит вам минуя спотовую торговлю сразу обменять количество криптовалюты причем огромнейший выбор огромнейший выбор я так понимаю здесь все активы которые здесь и торгуются по сути можно обменять через данный конвектор uh, дальше выбираете стейблкоин например и обмениваете через эту удобную функцию деньги я считаю это Отличное решение для совсем новичков, которые только соприкасаются с криптовалютой и которым сложно, к примеру, взаимодействовать с этими всеми графиками и только-только для тех людей, которые погружаются в данный мир. Но если вы все же хотите научиться торговать, то ОКИКС я не знаю ни одной биржи, которая предоставляла бы такую возможность, а именно возможность торговать на демо счете как это работает вы переходите на главную страницу переходите в раздел своего своей учетной записи и выбираете э, так выбираете торговлю в демо версии которая подразумевает вам три бонусных биткоина на спотовом рынке то есть это порядка более 60 тысяч долларов вам в качестве бонуса предоставляется чтобы вы могли протестировать какие-то схемы торговли ознакомиться и соприкоснуться с данным интерфейсом, чтобы уже в реальном времени зарабатывать более эффективно и не набивать шишки уже своими реальными деньгами. Данный торговый аккаунт, данный демо-счет вы можете использовать как для фьючерсов, так и для маржинальной торговли, так и для опционов, и в том числе используя трейдинговый бот. Я, к сожалению, фьючерсами и маржинальной торговлей не увлекаюсь, поэтому в данном видео я не смогу вам дать никаких рекомендаций. Но моя стратегия – это торговля на споте и э, инвестирование и холдинг активов до лучших времен. Это моя стратегия, которая подходит мне с точки зрения психологии. Поэтому используйте данный демо прокачивайте свои скиллы, торгуйте и уже в реальном времени зарабатывайте больше э, денег. Также мне нравится их интерфейс, он очень анимационный, вы можете таким образом настроить ваше, торговую, ваше торговое окно, как будет удобно это вам. Прикольный формат. И плюс ко всему, если вы будете регистрироваться по моей ссылке, то вы будете пожизненно получать 20% скидки на все ваши комиссии, которые будете совершать в результате торговли. Используйте данную возможность, ссылка будет в закрепленном комментарии, или в описании регистрируйтесь на бирже желаю вам успешных сделок и большого профита также в третьем видео которое будет на этой неделе я вам расскажу про все варианты заработка более углубленно разберем как можно использовать данный okx exchange и приумножать прибыль помимо спотовой торговли и других рынков до новых встреч новых роликах